Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет хороший интересный проект, называется BBTC В общем, такая тема у нас Тудым-сюдым, быстренько бабки закидываем и получаем проект, с этого проекта постоянно доход в BTC Даже можно там те же 10 баксов закинуть и просто сидеть и ничего не делая, и будут капать биткоин Как по мне темка прикольная, нормальная Самое главное, что разработчики свои бабки, как говорится, притормозили. То есть они их вывести не смогут. М -м -м, кажется, три года. Ладно, смотрим дальше, что у нас. А, вознаграждение. 12% с каждой покупки, продажи. Кто-то купил, кто-то продал определенную сумму. Да? У него 12% комиссия шарахнула. После того, как у него 12% комиссия шарахнула, все, которые люди держат Данный токен, все, абсолютно все, между ними будет делиться э, в той или иной доле э, вот эта комиссия То есть кто-то больше держит, значит будет больше получать. Кто-то меньше, значит будет меньше получать. Автоматические выплаты идут, э, все замечательно. Если, конечно, вы купили мало токенов, там либо еще какие-то, ну, бывают моменты, что придется чуть-чуть больше подождать. А так это рабочая нормальная тема. Также здесь еще, как вы видите, пишут, разработчики склонны к мошенничеству. Это, конечно, круто звучит. Но это вообще просто как в общем об этом говорят, я имею в виду. То есть разработчики не эти, а вообще как все хотят спиздить денег и нормально потом запустить новый проектик. Либо где-то отдыхать. Поэтому они сами же взяли, заплатили свои бабки. Бабки заплатили и все нехорошо. Так, что дальше? Что дальше у нас? Блин, вот это BBTC король мел, блин, честно говоря, мне вот это не совсем нравится. Как вы видите, 75% средств ушли в блокировку на 3 года. То есть они как бы себе оставили там, сколько это там определенное количество, чтобы развиваться, там, как делать проект на рекламу, тратиться бабками и тому подобное. А остальное пока что прикрутили. Но с другой стороны тоже молодцы. То есть они эти бабки пройдут не сразу, а через три года. Возможно, это даже больше денег станет. А возможно, вообще ничего не будет. Так что как-то так. А, сколько у нас здесь ноликов, что слишком много? Ну, короче, блядь. 100 миллиардов. Или 100 триллионов. Короче, слишком много ноликов. У нас всего столько монет. Всего у нас 18% налог на каждую транзакцию. Блять, это прям очень много, 18%. И также 12% разделя... разделяется между 7 4 превращается в ликвидность на панкейк слаб. То есть даже если вы будете продавать определенное количество монет, возможно даже цена просто вырастет, а вы больше потеряете. Ну, в принципе, так это все и сделано. Ага, и 2% маркетингового кошелек. Вот это уже интересно, это уже интересно. Как бы они за... сначала сделали пресейл, бабки за... этот... заблокировали и короче по 2% еще тянут. Да не, практик вообще хороший интересный, нормально. То есть разработчики все нормально прохавали и сделали, и сами заработают, и надо тут заработать. Так что как-то вот так вот. Ну тоже распределение то же самое. А, еще какой-то советник, полтора процента там блокировка ликвидности, советник, полтора, команда, 9. Угу. Ну, короче нельзя, ребята я так понял себя не обидели, все у них прекрасно. ладно, ну и как бы сами бабки косит и нам будут заработать, ну а тут у нас такие моменты там, как это купить, как это держать этот токен, э, Trust Wallet, все просто, все это знают, все этим пользоваться умеют, как бы особо не интересно даже смотреть Третий квартал, создание проекта, там, тарам -парам. это такое себе, а, запуск предпродажи, вот нормально ребята залетели, которые на прицели И самое главное, ладно, не будем тут даже залетать, смотреть этот, все эти моментики, тут понятно, что аудиты, шма, аудиты, там, этот, опять маркетинг, какие-то приколы добавят, идем далее. Опа, а что у нас здесь, а здесь у нас нормальный график, как вы видите, гляньте, со скольки она стартнула, какие-то там 0.0048. Хлоп, и цена у нас просто взлетела, блять, а, в 50 раз, грубо говоря, плюс-минус держится нормально. Короче, бабок прикурили здесь все и прикурили хорошо. Жаль, что на присел не попали, но сейчас еще тут, думаю, тоже можно заработать. Просто покупать, держать там, но ну, если будет нормальная возможность, продать. С этим так понятно. Кон Альфа, что у нас? По Коин Альфа все тоже хорошо по твиттеру 18 тысяч человек, вот это так они накрутили себе их. А, ладно, новости, заходим, смотрим, больше ничего здесь такого прям супер серьезного, нету обыкновенной новости. Идем далее. Что у нас по coinalfi, в coinalfi все хорошо, ладно, короче, что я могу сказать еще, проект э, неплохой, разработчик если берут все денег, то берут. Ни много и немало Много они заблокировали на 3 года, неизвестно, потом как они их будут снимать. Ну ладно. А, то есть не будет у них момента такого, чтобы просто украсть деньги. 3 года. Так что мы можем пока что сейчас там что-то как-то купить, получить вознаграждение в BTC. Посмотри, как они будут дальше двигать маркетинг, если будет все нормально. Сделать с этого еще определенные бабки. но ну, лично мое мнение. Так вот сейчас вкинули. Там те же 500 там баксов сейчас только X2 хлоп там и я бы вывел, потому что как бы момент такой переломный, либо вверх, либо вниз, так что как-то так. На этом у меня, короче, ребята, все. Думайте головой. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем профита, всем пока.